Здравствуйте, уважаемые владельцы животных! С вами я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Очень много вопросов мне поступают в клинике о том, значит, стоит ли давать контрасексы, секс-барьеры кошкам. Я выскажу только свое мнение, только свое мнение. Я противник этого. Если все время и постоянно, часто давать, кошки, секс-барьеры, контрастекции, вот эти препараты, которые умеряют, гасят, скажем так, половую охоту, либидо, влечение, это вот течку, то в конце концов, когда владелец отчается и осмелится и послушает врача, идет на стерилизацию кошки, стерилизовал я таких кошек, и очень даже много, матка делается настолько инфантильная, матка делается настолько дряблая, Матка делается настолько изношена, что как в кавычках, что даже трудно, даже когда вяжешь, перевязываешь врага матки, перевязываешь яичники и тело матки прошиваешь, она настолько дряблая, что в эре аккуратно надо быть с этим. Почему то происходит? Потому что когда кошка приходит в охоту, в кровь выбрасываются гормоны. Это естественно, все правильно, так и должно быть. Вы, давая животным контрсекции, вот, Секс-барьеры всякие. Тоже там содержатся гормоны. И вот те гормоны, которые в секс-барьере, и те гормоны, которые в организме, вы на гормоны организма действуете гормонами этого контрасекса, и получается гормоны с гормонами, гормоны в гормонах, одни гормоны, ну, это не есть хорошо. Не надо. Есть еще, поборет ли этот контрасекс тот, тот гормон, который там, это еще вопрос большой, а вы уже дали, он уже в организме. Нет, это неправильно. Не, не вот. Какой выход, спрашивается, какой выход? Самый лучший выход – стерилизовать животное. Ничего в этом, нет такого, никаких противопоказаний. В 6-7, в ну в 6 может быть рано, в 7-8 месяцев у кошек наступает половое созревание. Ну может быть до 9, у всех по-разному немножечко, но там плюс-минус. Вот половое созревание. Вот. Начинают функционировать яичники, начинают вырабатываться гормоны, гормоны вырастутся в кровь, и вот отсюда вот этот вот эстерус, течка и все такое прочее. Спрашивают, когда стерилизовать кошку, когда лучше стерилизовать кошку. Если вы решили это сделать сразу, то это можно сделать после, первого, после первой течки, это ну, лучше всего в год. Самые оптимальные сроки, самое оптимальное время в год. Кошке исполнилось год. Все, можно ее стерилизовать. Операция это несложная, хотя полостная операция. Операция несложная, называется это увариогистроэктомия. То есть я удаляю полностью яичники и матку. Можно удалить яичники, оставить матку, но это не есть хорошо, потому что там потом развиваться могут развиваться всевозможные неприятности и все, и все. Лучше сделать увариогистроэктомию. Разрез кожи, разрез брюшины, находим матку, перевязываем яичники, связки, затягиваем, отсекаем, прошиваем матку, перетягиваем, затягиваем, отсекаем, вылущиваем это дело и зашиваем брюшину, тихонечко, культурненько, зашиваем кожу. Все, тиска прекрасно, Особого ухода после операции не требуется. Вот, они переносят это очень неплохо, единственное, что-то только пару дней владельцу надо посмотреть, значит, за швом. Одевается послеродовой бандаж, подтягивающий брюшную стенку, защищающий шов, салфеточка, смоченная раствором люголя, и все, 2-3 дня, все, все. Шов, как обычно, кожный шов заживает по первичному натяжению, через 8-10 дней, Кошли швы снимаются, шов обрабатывается, все, кошка стерилизована. Что с ней происходит? У стерильной кошки модель поведения меняется. Она делается более флегматичная, она делается более спокойная, заботы нет, все. Но тут надо обратить внимание на кормление. Вот. Если вы кормите коммерческими кормами, то нужно брать корма для стерилизованных кошек. Это почему так делается? Потому что они подобраны по питательным веществам, качествам, витамины, минеральные добавки заложены, и они действуют так, что животное не поправляется. Вроде сыто, ест хорошо, нормально, корма такие, и они сбалансированы так, чтобы не дать животному поправиться. Они, скажем так, менее калорийные, но все равно качественные и подобраны так, что животное принимает их с охотой и, значит, без последствий на, на поправление, на, вернее, на то, что оно, значит, будет жирным. Вашими словами, в кавычках. Переносит животные. хорошо эту операцию, я уже говорил. Значит, опять же, если за и против стерилизовать, не стерилизовать, это решение... Как такового ответа нет. Это решение владельца животного. Желаешь ли стерилизовать кошку? Да, мы стерилизуем, делаем, вот она будет такая-такая. Нет, значит, нет, пусть живет она как полноценная кошка с, с яичниками, с маткой, и все, и все, пусть рожает, пусть котят приносит. Если вы твердо решили, что не надо вам потомство, не надо приплод, то вы ее стерилизуете, и у нее вот так вот модель поведения меняется. Вот вкратце вот такое, вот, такое объяснение по поводу стерилизации кошек. Подписывайтесь на мой канал, задавайте побольше вопросов, что не больше вопросов вы зададите, я постараюсь на них ответить, вот. я постараюсь вам помочь. Всего наилучшего, всех благ, до свидания.